Я хочу вам представить кресло геймерское, настоящее кеймерское кресло Барский Хаммер. А основная фишка этого кресла это текстиль. Это первое украинское геймерское кресло, которое изготовлено из текстиля. Очень удобно для тех, кому нужен какой-то уют, комфорт для дома, которым надоел курсам, мы вам предлагаем данное кресло. Но это не единственная фишка этой модели, это новая модель, а, новая модель в дизайне, новая модель в форме. Здесь абсолютно другая форма спинки. Мы в этом кресле продолжаем нашу тенденцию, нашу фишку это немного наклоненного вперед подголовника, я прошу Это очень удобно и вы сейчас можете в этом убедиться. Вот я присажусь в кресло. Посмотрите, как работает подголовник. Он опять работает мне, прямо на стол, прямо на монитор. Еще раз акцентирую внимание, здесь абсолютно новая форма и спинки, и сиденья. Она большая, и крупный. Вы видите, как я комфортно сижу. У меня более чем достаточно места. Здесь есть дизайнерский элемент. Для того, чтобы ваше кресло выглядело статусно в стиле Виктори. Победа. Здесь присутствует поясничная поддержка, которую можно настраивать. И не только как поясничную поддержку я вам это покажу немножко попозже. На сидении используется формованный баралон. Удобно, комфортно, долговечно. Теперь изрегулировок. 4D потогольник. Вперед-назад. Высота и проворачиваем. Напоминаю, функция проворачивания очень удобна для работы на коленях. Так, система Comfort Plus с механизмом Free lock Back. Удобная вещь. Во-первых, у него огромный диапазон регулировки. Посмотрите насколько угол спины наклонен вперед для любого модели но это еще не все до 180 градусов консоль для большего комфорта показываю еще в действии. с ногами в общем можно сидеть и смотреть ноутбук, монитор, смотреть кино стандартная функция регулировки вверх-вниз Механизма подъема. Напоминаю, все эти механизмы у нас стандартизированы по стандартам пифма Здесь колеса, прошу не путать, не обрезиненные, а полиуретановые. Все наши колеса делаются из нейрона или полиамида, они прочные. Дизайнерская крестовина в стиль данного кресла. Хочу сделать еще один акцент на новой форме она очень универсальна. Мой рост 180, вес 100. Достаточно габаритный. Я вам показывал, что мне удобно сидеть, я в нем помещаюсь. Теперь я приглашаю сюда молодого человека. Ему 12 лет. Посмотрите, что это кресло подходит ему также само. Подлокотники по высоте имеют широкий диапазон для него удобно. Высота кресла регулируется и хватает этого диапазона, потому что ноги стоят на полу, удобно, они не устают. Посмотрите, как хорошо работает в этом случае подголовник, который немножко оканул вперед. Он лучше поддерживает голову, он подходит данному росту 156 сантиметров. Но, то, что я вам говорил, поясничная поддержка, которая, вроде бы, должна работать только для поясницы, мы можем приподнять выше, выше зоны поясницы, и она дает больше комфорта, да, да. Оно уже держит такую мягкую поддержку зоны лопаток. я говорил спинка вперед наклонилась уже удобно писать. то есть вот это кресло имеет огромнейший диапазон э, в, в использовании несмотря на то что это настоящее полноценное геймерское кресло но еще и геймер Ну, а текстиль только добавляет к этому кресту домашнего все спасибо